Ну что, добрый вечер. Сегодня четверг, 5 августа. Время у нас 19.08, то время, когда мы проводим наши вебинары, вебинары, в которых собрана всегда самая ценная, самая актуальная, самая необходимая информация, которую мы доносим для нашего сообщества с целью того, чтобы наши партнеры смогли хорошо заработать, изменить свои жизни свои мечты. И мне очень нравится, как часто на своих вебинарах Искандер говорит о том, что всегда важно, чтобы у каждого человека были закрыты основные базовые потребности. То есть, когда у человека закрыты основные базовые потребности, тогда человек чувствует себя более свободным, более, так скажем, раскрепощенным, и он может себя уже... Так скажем развивать именно в той сфере, в которой, которой вот, душами, знаете. Но когда не закрыты базовые потребности, есть сложности там с долгами, с питанием, с, ну вообще вот, с бытовые сложности, то тогда, конечно, человека чувствует такую некую несвободу, да, очень тяжело ä, происходят какие-то жизненные процессы, изменения. Вот. И наше сообщество, оно направлено на то, чтобы помочь людям выйти вот из сложной ситуации и начать э, и создать такой капитал, который сначала закроет все э, необходимые потребности, да, а потом э, выведет человека на тот уровень, когда он сможет уже э, иметь возможность творить, э, проявлять себя и так далее. То есть кто-то уходит у нас в благотворительность, кто-то уходит в саморазвитие, и это очень классно. В нашем сообществе уже большое количество людей, которые... Э, и закрыть. сегодня имеют то, о чем они вот. И каждый раз, когда мы проводим вебинары, у нас цель такая, чтобы помочь каждому раскрыться и проявить себя в этой жизни, и не находиться в местах каких-то финансовых проблем. Вот. Сегодня у нас тема затрагивает проекты компании, да? но сегодня мы хотим поговорить с всеми о двух проектах, это проект 1090 и проект, вот наш бинар, то, а, то, каким образом эти два проекта помогают нашим партнерам, нам всем заработать, и то, каким образом можно эти два проекта между собой объединить для того, чтобы увеличить, так скажем, наши финансовые возможности. И, конечно, я, как руководитель проекта 1090, буду по нему. Я хочу, я не буду сейчас сегодня рисовать, я не буду расписывать маркетинг-план. Для этого uh, будет отдельный у нас вебинар запланирован. Uh, сегодня я просто хочу напомнить uh, тем, uh, кто, может быть, забыл, кто, может быть, не понял, не, не дошел. Uh, для того понимания, что проект 1090 – это тот проект, который может, грубо говоря, накормить, обеспечить вас на здесь и сейчас. То есть вот сколько вы усилий можете да, в данный проект, сколько вы заработаете. Все средства, которые мы зарабатывали, подключили человек, заработали. Наш партнер подключил человек, мы заработали наш партнер. То есть здесь проект именно на активные приглашения, на активную работу, а не проект, который на ну, сидячий, а скажем, работает. Здесь активно нужно работать. Но 175 тысяч <со> процентов <со> они того стоят, согласитесь. И есть такое ощущение, что проект 290 не дополни, многие не дополнит. И это, конечно, очень грустно. Если сесть каждому и расписать весь маркетинг, каждый человек ну, приходит понимание, насколько это действительно очень мощный инструмент для заработка. Для заработка здесь и сейчас. То есть это, нам не нужно ждать, что когда-то мы там получим. Да? То есть здесь и сейчас. Вот, если в бинаре мы делаем депозит да и мы ждем то здесь мы не делаем депозит мы сразу зарабатываем поэтому э, мне очень хочется чтобы каждый каждый разобрался в данном маркетинге я сейчас э, кратко напомню э, как он работает то есть это э, модульный маркетинг у нас четыре модуля вход э, в проект 30 долларов 30 долларов Модули покупаются за токен Райда. То есть Райда завести в проект нельзя. Райда можно приобрести только на внутренней бирже. Либо за доллары, либо за монету век. Ну, и либо внутренним переводом еще можно. Да? Вот. <coughs> У нас фиксированный курс. Очень часто я вижу вопросы в чате. Почему? Курс райда не изменили. Вот курс века изменили, а курс райда не изменили. Ребят, невозможно изменить курс райда на сайте 10.90, потому что э, это фиксированный курс. Это такой стабильный токен, так скажем. Э, если мы меняем э, курс, то у нас пропадает смысл внутренней биржи. И весь маркетинг, э, те цифры, о которых мы говорим, они, э, они ну не име, уже не имеет смысла, поэтому а, в 10:90 курс а, курса райда меняться не будет. Вот. А, итак, вход стоит 30 долларов а, и в модульном нашем маркетинге есть а, вот в две линии, первая линия и вторая линия. Первая линия у нас состоит из пяти человек, вторая линия из 25 человек. Это в первом модуле и а, Распределение финансов происходит таким образом, когда вы покупаете модуль за 30 долларов, то ваш наставник, допустим, ваш наставник получает с вас 10%, а наставник вашего наставника получает 90%. То есть вот отсюда и название 10-90. Полное распределение финансов в сети. То есть 100% распределяется финансов между партнерами между участниками данного проекта. Эти деньги не держатся где-то в компании. То есть, это не... то есть полное идет распределение. Подключил, работал, подключил, заработал. Вот. И следующий модуль работает точно по такому же принципу. Только учитывая, что там следующий модуль вход дороже, да, то, соответственно, и заработок больше. Есть, с первого модуля мы... С первой линии получаем по 10% процентов 3 доллара. То во второму модулю мы с первой линии получаем уже по 30%. То есть, да, по 30. вот Сейчас у нас идет пром. важный момент, на который нужно обратить внимание. Это промо запустили по многочисленным просьбам. По многочисленным просьбам, все очень ждали это промо. Почему? Потому что предыдущее промо, которое мы запускали, его понять, так скажем, понять, да успели не все. А когда оно закончилось, все вдруг поняли, что упущена возможность, нужно было принимать в нем участие. Конечно, обязательно нужно принимать в нем участие, потому что у нас есть такой классный инструмент 1090, как стейкинг. Стейкинг – это вообще то, что дол должен иметь каждый уважающий себя инвестор, криптодержатель. Ну, я по-другому просто даже не, не знаю, как еще сказать. То есть кто такие инвестора, кто такие криптовики, это те люди, которые умеют считать деньги и умеют ими грамотно распоряжаться, умеют их грамотно хранить. И стейкинг – это такой кошелек, где ваши средства не просто лежат мертвым грузом, да, то есть, например, как если на бирже они деньги делают деньги. Да, то есть Положили определенное количество монет и получили процент. Сейчас в промо есть возможность открыть себе стейкинг с завышенным процентом. То есть у нас промо, у нас в стейкинг работает под 50% годовых. В промо у нас... Второй модуль дает 60%, процентов, третий модуль дает 70%. процентов, и у нас в этот раз включили в промо и четвертый модуль, который дает аж 80% процентов годовых. Представляете 80% процентов годовых просто, то, что вы держите свои средства вы их не замораживаете. вы их можете в любой момент снять, причем без потерь, да, то есть за снятие со стейкинга мы не платим комиссию, мы комиссию платим только когда снимаем проценты, которые нам начислились, вот, и сейчас, особенно, особенно сейчас, когда у нас многих да, осознанных крипто <криптодержателей> есть такая монета как монета век наш главный ценный золотой актив и где же его хранить где его хранить где его применить при его применении осталось только в golden ratio больше монету век применить нигде нельзя и поэтому сейчас самое лучшее, что можно сделать, это холд этой монеты, да, и холдить ее нужно именно на стейкинге, чтобы она не просто так лежала, а на стейкинге, чтобы получать проценты. А проценты мы получаем в райда, и это тот токен, который сейчас востребован, максимально востребован в нашей компании. То есть сейчас наши все а, проекты а, ну, за исключением golden радио викав тогда работают на токене райда поэтому что я вам рекомендую да, то есть обязательно если у вас еще не запущен стейкинг 1090 воспользуйтесь возможностью сейчас когда это промо идет воспользуйтесь возможностью, откройте себе стейкинг он бессрочный понимаете, Вы можете держать а, сколько угодно там, по времени свои монеты и получать за то, что вы там просто храните, а, получать процент. Вот. Это очень-очень важно. Ну, я считаю, что каждый, каждый должен обязательно иметь стейкинг. То есть если у нас в проектах появляется стейкинг, это тот ресурс, который обязательно нужно задействовать. Вот. Это вот что касается... Проект 10.90. И что еще хочу сказать? Если вы будете, так скажем, активировать свои модули через вот эту вот схему нашу с Алексеем, через монету век, да, то есть что делаем? Мы покупаем на бирже монету век, заводим в 10.90. В 10.90 монету век можно завести спокойно, да? токен райда нельзя, век можно. На внутренней бирже мы за век покупаем райда в несколько раз дешевле, если же мы, например, бы заводили доллар, да? если мы заводим доллары, то мы покупаем за реальный по моду. Если мы заводим век и на внутренний бирж откупаем райда, а сейчас там очередь. А сейчас, насколько я знаю, там Примерно тысячи райда на продажу стоит. Как бы вот. нету. То. то есть в секунду вы в секунду в несколько раз дешевле себе сможете открыть модуль. То есть сейчас просто, как говорится, звезды сошлись в одно. Да? У нас запущена промо, монету применить сейчас нигде нельзя, ее нужно холдить, ее нужно обязательно сохранять. Об этом вот мы с Сергеем Кушнером очень много говорили, для чего нужна монета ВЕК. Вот. И вот зайти на внутреннюю биржу и откупить райда в несколько раз дешевле. Пользуйтесь этой возможностью, потому что стаканы на внутренней бирже меняются молниеносно. Очень часто вот вроде открываешь, Смотришь, ага, там а, сплошные продажи, тут все пусто. Через какое-то время открываешь, смотришь, а стаканы уже поменялись. Поэтому сейчас, э, пока у нас полторы тысячи райдов висит на бирже, которые можно в секунду откупить, и открыть себе модуль несколько раз дешевле, пользуйтесь, просто бегите сразу же после вебинаров, там сейчас не надо, слушайте, дальше будет тоже интересно. Еще интереснее будет. Ну вот, обязательно, обязательно. Вот, теперь про бинар. Алексей, про бинар ты расскажешь? Да. Цифры, цифры мы потом. Да, всем еще раз привет. Я сейчас загружу презентацию. Мы быстренько пробежимся по маркетингу бинара. Потом, наверное, мы ответим с Юлей на все вопросы, которые у вас будут. И потом мы вам покажем что-то очень интересное. На самом деле, я когда эту информацию сам понял, увидел и просчитал, я просто был очень приятно удивлен. Более даже, чем... Я до этого понимал, что бинар – это нечто, что это очень доходный проект, просто в нем надо разобраться. Я уже это понимал. Но когда я увидел вот это... Это было нечто. Смотрите, получается, сейчас мы пробежимся быстро, я расскажу про бинар. Если как бы, кому-то более углубленно нам будет на какие-то вопросы ответить, мы на них ответим. Бинарный маркетинг это проект нашего сообщества WebToken Profit компании Века, имеющий структуру из двух веток: левая команда и правая команда, если простыми словами. Получается, есть четыре тарифных плана. Пятый промо его компания будет включать периодически. Этого никто не знает, когда произойдет, и это может быть неожиданно. Получается, постоянно можно создать 4 депозита с процентной ставкой от 0,8 до 1%, со сроком от 220 до 310 дней. Эти дни это показывает количество выплат. Выплаты производятся с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье выплат не производится. Но вы получаете 220 выплат. 250, 280, 310, смотря какой тарифный план. Чем они отличаются? Как более высокий тарифный план получить? Они отличаются от вашего вклада. Депозит от 100 до 5000 долларов 0,8% в день, от 5000 одного доллара до 20% 0,9 от 20 тысяч одного доллара до 40 0,95 процентов в день и от 40 тысяч 1 доллара и выше 1 процент в день как бы чуть позже вы поймете в чем самая изюминка что как минимум иметь депозит по тарифному плану мы премиум я чуть позже к этому вопросу вернусь Смотрите, есть такой момент еще очень хороший, он прям многими недопонят еще, но это очень прям шикарный момент. Получается, сравниваем с профит -ботом, получается, в профит -боте, каждый раз делая реинвест, у вас получается новый депозит. То есть получается, если вы постоянно делаете реинвесты, ваша тарифная ставка как была 0,7%, так и остается 0,7%. А в бинаре получается, как вот вы делаете реинвесты, и как только ваш депозит дошел до, проц... до суммы 5 тысяч 1 доллар, вы автоматически попадаете в тарифный план премиум. У вас срок увеличивается до 250 дней, и процентная ставка начисления уже 0,9%. Единственный такой момент, то что получается реинвест можно сделать от 10% от вашего депозита. Но учитывайте тот момент, как бы, э, то, что вот каждый день, что начисление идет, в этом начислении э, маленькая часть заложена – это тело депозита, и другая часть – это э, процент начисления, потому что тело включено в выплаты. Давайте дальше. Условия открытия работы депозита. Э, инвестиции создаются в райда, выплата идет в райда. Реинвест возможен от суммы… От 10 процентов слайд немножко старенький оказался за автоматический переход на трехный план я уже сказал так дальше дальше смотрите чтобы получать бинарный бонус и реферальный бонус надо приобрести одну из четырех лицензий первая лицензия за 50 долларов дает возможность получать 10 процентов бинарный бонус с меньшей ветки то есть, есть левая команда, есть правая команда. Если в левой команде партнеры купили, например, на 1000 долларов депозиты, в правой на 5000 долларов депозиты, значит, после 12 ночи компания вам начислит 10% от меньшей ветки. Это от 1000 долларов. Вы заработаете 100 долларов. Получается, после 12 ночи Москвы ежедневно начисляется бинарный бонус. Соответственно, сократится 1000, останется в одной стороне 0, в другой 4000. 4 тысячи. Чтобы получать реферальный бонус, получается, на купить более высокую лицензию. Вторая лицензия за 300 дает возможность получать реферальный бонус с первой линии за 1000 долларов. Лицензия дает получать с первой и со второй линии реферальный бонус и за 3000 долларов лицензия дает получать бонус с первой линии со второй и третьей линии. Получается, с первой линии реферальный бонус идет 5%, со второй 3%, с третьей 1%. Как бы проценты идут на уменьшение, но мы все понимаем, что чем больше глубина, тем больше количество партнеров у вас в этой глубине. Также получается, распространяется X-фактор. И от лицензии тоже зависит. На лицензии за 50 долларов он 3, за 300 – 3,5, за 1000 – 4. И за 3 тысячи долларов 4,5 икс. X. Этот их считается от вашего депозита. Если у вас депозит на тысячу долларов, соответственно, ваш x фактор от трех тысяч до 4,5 тысяч долларов. Срок действия лицензии 200 дней. Смотрите еще такой момент. Кто внимательно следит за новостями, все средства, то есть токен райда, за которые была куплена лицензия, они сжигаются. И 2 августа, в понедельник в этот, было сжигание токена райда. Получается, партнеры купили на 40 тысяч райда э, лицензии. О чем это говорит? Сейчас, если я не ошибаюсь, токен райда, и миссия вышла меньше 1 миллиона. И из них еще 40 000, 50 тысяч сожгли. 40 тысяч это с лицензии с бинара. И 10 тысяч райда с лицензией, с акселератора. И получается то, что происходит сжигание токена, он встает более дефицитный. Его появляется меньше на рынке. Сейчас очень выгодно всем создавать депозиты в бинаре. Как бы все знают, курс конвертации в кабинете 6 долларов. Курс на бирже колеблется от 2,5 долларов до 3 долларов. На самом деле, чтобы поднялся курс до 5 долларов, это э, очень немного надо. Я на днях смотрел, это всего на 25 тысяч долларов откупить. Зайдет одна небольшая команда, и все. И курс убежит. На сегодняшний день, вот кто успеет, тот воспользуется возможностью э, создать себе более выгодные депозиты. То есть, потратив чуть меньше, в два раза меньше фиатных денег, создав депозит. Э, все постоянно как бы не обращают на это внимания. Все только смотрят при выводе, при создании депозита, пользуйтесь этой возможностью. Сейчас очень активно направлены на вся деятельность и лидерами компании, и топ-лидерами компании, на развитие бинара. Поэтому как бы прям вот вы можете проснуться и уже не увидеть того курса, который вот сейчас 2,5 доллара. Могу привести пример. У меня партнер, не буду говорить, какой депозит делал. Но когда он просто со стакана откупал райда, он почти на 1 доллар поднял курс. Это всего один партнер дел. Поэтому как бы вы можете лечь спать, проснуться и удивиться, что курс уже значительно выше, чем был, когда вы спать ложились. Это тоже, кстати, используйте как лайфхак небольшой. Про бинарный бонус я уже объяснил. Расчет бинарного бонуса... Научить два человека пользоваться. Вообще, как бы бинар это если взять активную сторону этого маркетинга, получается, надо одного человека подключить в левую команду, другого вправо. И научить их сделать то же самое. Все, ваш бизнес состоялся. Также компания награждает партнеров за достижение ранги. И получается, по бинарному бонусу есть тоже свои ограничения. У партнера, у которого нет никакого ранга, только партнер, 1000 долларов в день по бинарному бонусу. Максимально возможно получать до тысяч долларов. Помимо этого, компания дарит значки, машины, виллы. Это все подарки дарит компания за статусы. Поэтому как бы добивайтесь того, чтобы закрывать максимальные статусы. Может получиться так, что ваша структура разовьется так, что вашего объема, ну вот то, что ограничение по бинару, вам будет просто не хватать, чтобы получать всю прибыль. Вы будете упускать свою прибыль. Предположим, у вас ранг партнер, и у вас появились активные люди в команде. И просто они в день будут подключать пакетов, на, ну, предположим, на 15 тысяч долларов с одной стороны, на 15 с другой. Вы бы должны получать полторы тысячи долларов в сутки. Но вы будете получать всего тысячу долларов, потому что у вас ограничение по рангу. Чтобы получить более высокий ранг, вы должны помочь своим партнерам закрыть тот ранг, который вы закрыли. На самом деле, получается, тоже многие упускают этот момент. Вы растете тогда, когда вы помогаете расти вашим партнерам. Это очень важный момент. Не надо бежать за тем, что вам куда-то что-то надо. Научитесь помогать своим партнерам. И вы не заметите, как вы поможете самим себе. Так, смотрите. Давайте так. По бинару мы прошлись. По 10.90 мы прошлись. Кстати, еще такой момент. Смотрите. Почему вот именно 10.90 и бинар мы решили совместить? Они очень взаимосвязаны. Лен, открой, пожалуйста, чат. Пусть пока партнеры пишут билет, вопросы, пока я ну, вот этот момент объясню. Смотрите, получается, сейчас у всех происходит конвертация со старого бинара. И эти веки у вас просто лежат в бинаре у многих. Поэтому, получается, вот эти веки надо переводить. В 10.90, чтобы они не просто лежали, а на них начислялся процент в виде райда. Также еще дорабатывают у партнеров депозиты в профитботе в веках. Тоже переводить их туда. Теперь смотрите такой пример. Вот у меня есть, например, 1000 долларов. Я могу просто пойти на биржу, купить на 1000 долларов век и положить в 10.90 на стейкинг. А могу я сделать по-другому. Я могу создать депозит в бинаре который мне будет приносить ежедневные начисления. И получается, с этого дохода я часть могу пускать на реинвест, а часть я могу откупать век и докладывать, получается, скажите, скажу, на реинвест и веки на стейкинг. Вот так. Вопрос пишут, доход от стейкинга в бинаре учитывается в X-факторе? Я, да, забыл совсем сказать. То, что еще один из видов дохода есть стейкинг в бинаре. Что он из себя представляет? С первого дня по, четвер... по четвертый месяц включительно те райды, которые у вас лежат на стейкинге, вы получаете 0,3% в сутки, каждый день. Независимо пятница, суббота, воскресенье, понедельник. С пятого по восьмой месяц включительно вы получаете 0,4% в день. Начиная с 9 месяца, ваш процент составляет 0,5% в день. Но есть два условия. Первый, вы со стейкинга не должны снимать райда. Только в том случае у вас будет повышенная ставка. Второй момент, чтобы сделать стейкинг в бинаре, надо иметь как минимум один депозит, хотя бы минимальный депозит в бинаре. На стейкинг вы можете положить не более сумму не более в 5 раз превышающую ваш депозит. То есть, если у вас депозит 100 долларов, не более чем на 500 долларов, вы можете сделать стейкинг. Если у вас 1000 долларов, то уже до 5000 долларов вы можете сделать стейкинг. Это как бы очень важный момент такой. Так, давайте перейдем к вопросикам. Так, доход от стейкинга в бинаре учитывается в X-Factory. Смотрите, в X-Factory учитываются все ваши доходы. Учитывается доход. С пассивного бонуса, с бинарного бонуса, со стейкинга. Получается, есть еще вот как бинарный бонус, только есть в стейкинге бинарный бонус. Получается, вот у вас левая команда в стейкинг поставила райды и правая. И вы получаете 15% от дохода ваших партнеров в меньшей ветке. И все эти факторы складываются и учитываются в x фактор. Поэтому как бы следите за, получается, X-фактором. Делая постоянно какую-то часть реинвеста, вы увеличиваете свой X-фактор, и, соответственно, вы, получается, ну, не уйдете в минус. Сколько можно одной? Тоже я год это слышу, люди живут реально. Ага, еще две карты. Смотрите, сейчас у нас вопросы по 10.90 и по бинару. Что касается Век авто я просто сейчас коротко отвечу. На самом деле все хорошо. Как бы уже не раз говорили, сейчас идет такой промежуток, что просто чуть меньше партнеров. Но опять же, кто вам мешает самим звать партнеров? Чем больше мы зовем партнеров, я продолжаю звать партнеров ВекАвто, потому что это действительно очень выгодный проект. Когда курс на бирже Века подойдет к 7 долларам, Многие партнеры будут жалеть то, что они сейчас продали оттуда веки, там еще как бы э, что-то сделали, не дождались этого момента. Суть в том, то, что просто увеличивайте количество века. А вообще, как бы, вот, э, чтобы вам было проще, почему у меня никогда не возникает у моей команды вопрос э, курс века, э, почему там 7, там 12, там 4,3, на бирже 0,24. Все, как мы в, в это найдем, выйдем в плюс там. Смотрите, я для себя и для своей команды э, взял одну вещь. Я добываю здесь токен ВЕК, э, монету ВЕК и токен РАЙДА. И мне не важно, какой курс сейчас в том или ином проекте. Важна та суть, что у меня этих токенов должно быть как можно больше. Да, естественно, э, надо выводить что-то на жизнь, это тоже реально. Участвуйте во всех проектах сообщества. Они все взаимосвязаны. Получается, если вы в одном, например, вот как некоторые в старом бинаре создали депозиты, и теперь это, как его говорят, там курс 12, здесь 0.24. Я сейчас объясню, почему курс 0.24. Если кто-то ну, не понимает, почему курс 0.24 на бирже. Очень много сделали мультиаккаунтов из, и сделали депозиты из АЦЦ, из актива АЦЦ, когда Искандер дал возможность создавать э, депозиты в бинаре из АЦЦ. Люди воспользовались этим э, во вред компании, вот так скажем. И сейчас те, кто получает вот это большое количество век, они их просто сливают, потому что людям, в принципе, ни сообщество, ни сам век не интересен. Но те, кто разобрался в идее сообщества, тот, наоборот, радуется сейчас этому курсу, есть возможность. Я пришел в сообщество полтора года назад. Я только мечтать мог, чтобы у меня было такое количество век, чтобы я видел курс 0.24. У меня есть партнеры, которые наоборот говорят подольше бы говорят, курс это век такой был. Я хочу себе много века скупить. Поэтому, как бы, вы просто не зацикливайтесь на сегодняшней выгоде. Если вам нужна сегодня выгода, я сейчас чуть позже покажу. Стройте э, команду в бинаре, и у вас будут деньги здесь и сейчас. Стройте э, команду в 10.90, у вас будут деньги здесь и сейчас. Вопрос в том, э, готовы вы… Э, нет, я немножко по-другому вопрос поставлю. Вы зовете сюда партнеров для того, чтобы они хапнули денег и побежали дальше? Либо вы действительно понимаете, к чему мы идем и для чего мы это делаем. И вы действительно хотите себе создать хорошую капитализацию и обеспечить себя, своих детей и внуков на долгие времена. Задайте себе каждый этот вопрос. Я не зову никого, говоря, смотри, ты здесь можешь 1% зарабатывать, здесь ты 170 тысяч процентов можешь зарабатывать, здесь 40 тысяч Я никого не зову на проценты. Я всем рассказываю идею сообщества. И когда люди это слышат, они просто, как сказать, они удивляются. Они говорят, а почему я раньше это не слышал? Вот на что надо звать людей. Не надо звать на деньги людей. Рассказывайте о идеи сообщества. Рассказывайте о пазл-маркет. И миссия сейчас с каждым годом сокращается. Вот я сейчас скажу еще такую вещь. Многие, наверное, этого не понимают. Кто уже в сообществе больше года, тот сейчас поймет. Когда первый год шла эмиссия 5 миллионов монет, во всех проектах ее было в избытке. И никто не испытывал никакой дефицит. Вот сейчас многие скажут, что нету дефицита. Да он уже начинается, этот дефицит. Вот сейчас дольют карманы, осенью конвертация с бинара со старого закончится. Получается, лить будет неоткуда. И суть, смотрите, в чем. Мы выработали эмиссию на второй год за полгода. Что произойдет в марте 2022 года? Будет новая эмиссия ВЕК, новые проекты на ВЕК. Мы эту эмиссию выработаем, квоту разберем буквально, я думаю, что за месяц, за два. И заберут этот кусочки пирога, эту эмиссию ВЕК, те, у кого будет ВЕК. Закупайте сейчас именно ВЕК чтобы вы могли создавать депозиты за век. Время пролетит очень быстро, и вы это не заметите. Также у нас э, Искандер, получается, работает сейчас над созданием блокчейн 2.0. Когда он выйдет, э, многие будут удивлены и вернутся назад в сообщество и пожалеют, что они э, когда-то за 24 цента продали свои веки и купят их дороже не будем говорить насколько но дороже давайте перейдем к дальше вопросам. в бинаре можно положить 5000 долларов без лицензии да смотрите в бинаре получается если вы на пассиве вы просто создаете депозит вот к примеру как написала людмила на 5000 долларов и получаете свои дивиденды никак лицензия на ваш пассивный доход не влияет лицензия нужна только для получения бинарного бонуса и для получения реферальной, реферального бонуса. Так, давайте, если вопросов нету, перейдем к самому интересному моменту. Я думаю, что многие его ждут. И многим интересно, что же это такое. Почему я решил это опубликовать? Многие говорят, что на пассиве в нашей компании нельзя заработать деньги. Я вам сейчас покажу обратное. Так, сейчас я включу демонстрацию экрана. Юль, координируй меня голосом. Видно мой экран? Да. Смотрите. Несколько дней назад я сделал вот такую таблицу, она полностью на форму, она очень простая. Первая часть, я эту таблицу скину позже в чаты. Первая, как, первая вкладка это инструкция, вот здесь написано как и что делать. Дальше идут четыре вкладки, это четыре депозита. Смотрите, это все рассчитано на чистом пассиве, без привлечения дополнительных средств. Без всяких реферальных, бинарных бонусов. Предположим, делаем депозит полторы тысячи долларов. Вот эту цифру вы меняете в зеленом окне. Желтая э, – это процентная ставка. Вот эти все остальные графы вам трогать не надо. Э, 12 дней отработал будних дней. Это получается то количество дней, за которое у вас накопится сумма минимальная, которую вы можете делать реинвест. Смотрите, с полторы тысячи долларов – я не просто так вставил. За год у вас депозит составит 5073 доллара. Здесь также вы можете, ну вот кто хочет с минималки начать, можете написать 100 долларов. Но за год тогда вы получите 338 долларов. Это депозит ваш такой будет, который будет работать 220 начислений. Полторы тысячи я взял, чтобы было удобнее объяснить. Смотрите, за 360 дней мы получаем сумму. 5073 доллара, депозит. Это деньги мы не на руки получаем, это депозит. Насколько мы знаем, с одного доллара у нас уже начинает другой тарифный план работать. Заходим сюда, вбиваем цифру 5073 доллара. Что мы получаем? Нам надо понять, когда мы перейдем, ну вот, здесь уже каждые 11 дней реинвест. Получается, делая каждые 11 дней реинвест, обратите внимание, наше тело постоянно увеличивается. Потому что тело уменьшается, но делая реинвест, мы его увеличиваем. Следующий э, тарифный план мы перейдем, когда наша сумма будет больше 20 тысяч долларов. Через 286 дней наше тело будет составлять 20 409 долларов. Переходим на следующий тарифный план. 20 409 долларов и получается уже через 121 выплату мы можем перейти на максимальный тариф после того когда мы сделаем ну у нас дойдет депозит до третьего тарифа и теперь смотрите 40 тысяч 891 доллар мы делаем депозит, и дальше выбор каждого. Хотите, наращивайте дальше. Хотите, часть снимайте, часть наращивайте. Но сама суть, то, что за год вот этот депозит вам принесет 432 926 долларов депозит. И в день у вас будет начисление больше 4 тысяч долларов. Давайте даже просто прикинем, сколько времени надо, чтобы этого достичь. 360 дней это получается, что достигнуть уже год депозита почти в полмиллиона долларов. 121 день. Получается 360-400. Ну, хорошо, берем, грубо говоря, полтора года. Здесь полтора года. Три. И самый большой срок у нас получается в первом тарифном плане. Чем быстрее вы перейдете вот в эту сетку, тем быстрее у вас начинает расти депозит. Каждый здесь сам может поиграться. И теперь просто вот, ну, как бы сейчас я отключу табличку, э, демонстрацию отключу. Теперь смотрите, э, просто живой пример. Я своему партнеру посчитал. Он говорит, сколько я не приглашаю партнеров, э, не вкладывая деньги, сколько я могу заработать с 1250 долларов. И мы с ним посчитали, что примерно за 4 года у него депозит достигнет 420 тысяч долларов. Неужели где-то можно заработать такие деньги? Такие деньги заработать люди за всю жизнь такие деньги не зарабатывают. Средняя зарплата вообще, даже если по статистике взять по России, когда у одного миллион зарплата, у другого 5 тысяч, средняя статистическая зарплата по России идет около 50 тысяч. Если быть точнее, по-моему, 48. Вот и посчитайте, сколько реально человек за всю свою жизнь зарабатывает даже по средней статистике и здесь просто надо взять за правило вот я всем своим партнерам говорю настраивайтесь год-два минимум делать реинвесты создайте себе капитализацию на самом деле как бы не надо здесь больших денег если у вас 100 долларов начните со 100 долларов есть 200 начните с 200 я вам в ходе вебинара сегодня говорил лайфхак на бирже курс райда меньше, 300, меньше 3 долларов. Купив на 100 долларов райда на бирже, заведя их в кабинет в бинаре, вы делаете депозит на 200 долларов. Вот у вас уже веселее начинается разгонять. Какой курс сегодня на бирже вам в принципе не должно интересовать, если вы пришли сделать себе капитализацию. Все прекрасно понимают, что через полгода-год мы не увидим такой курс. Он будет другой, потому что бинар только начал развиваться. И я прям рекомендую каждому, возьмите сами вот эту таблицу, скачайте, вставьте свой депозит, посмотрите, сколько вы можете получать, если вы будете соблюдать вот этот реинвест. Это максимально сделан реинвест, что вот накопилась сумма, с которой можно делать реинвест, вы делаете. И там все забито формулой. Вам только надо вот поменять тело депозита. Если вы делаете со 100 долларов, и вам надо э, просчитать, до сколько дней, ну, э, начислений пройдет, чтобы вы получили э, 5000 долларов, ну, чтобы в следующую сетку пройти, просто в Excel растягивайте формулы вниз, и у вас все автоматически заполнится. Если у кого-то будут какие-то вопросы, кто-то что-то напутает, лучше мне напишите, не портите таблицу в себе, либо, если испортите, скачайте по новой и начните все заново. Но покажите эту таблицу своим партнерам, чтобы они понимали, что реально на пассиве можно зарабатывать. Вы здесь создаете себе депозит, вы можете часть выплат делать в реинвест, часть выплат вы можете откупать век, ложить в 10,90 в стейкинг. На самом деле, вот кто год назад был, те помнят, предыдущий рост века произошел неожиданно для всех, и это произошло очень быстро. С 2 долларов буквально, я не знаю, наверное, буквально прошло 2-3 недели, да, Юля, если я не ошибаюсь. Век вырос до 12-14 долларов. Это произошло да. непредственно. И никто не знает, что на самом деле произойдет и какой рост произойдет. Поэтому я рекомендую прям всем копите век. Вкладывайте в стейкинг, покупайте ячейки в Golden Ratio. Golden Ratio воспринимайте, вот это сейф. Golden Ratio – это сейф, с которого вы не можете до определенного момента взять деньги. Вот они вы их положили, и они у вас лежат. Я сейчас стараюсь как можно больше себе покупать ячеек, потому что век стоит очень дешево. Я могу себе купить много ячеек. Когда-то, когда курс был 12 долларов, ну, как бы… Ладно, я не буду никаких гильдии пиари. Когда ВЕК стоил 12 долларов, покупать ячейки было как-то морально более тяжело партнерам. А сейчас, ну что такое 24 цента? Это немного. И человек может создать очень большую капитализацию именно в Golden Ratio. Но надо помнить, что в любой момент может появиться проект, в котором понадобится ВЕК. Где вы этот ВЕК можете взять? Тот, который лежит у вас в стейкинге в 10.90. Вы в любой момент его можете снять, в любой момент можете доложить. Где вы можете заработать деньги на покупку век? В бинаре. Кстати, на последнем брифинге Искандер говорил, что лимитировано в ближайшее время будет возможность заводить АЦЦ в бинар. Но это сугубо мое предположение. Не надо потом говорить, что Алексей сказал, значит, так должно быть. Я думаю, что так же будет, как и в предыдущем бинаре, что нельзя будет с нуля создать в АЦЦ депозит. Что в любом случае должен будет какой-то быть депозит, чтобы вы его увеличили АЦ-шками. Поэтому не тяните до последнего. Создавайте еще, сейчас депозиты на выгодных для вас условий. Даже вот то, что Людмила написала могу ли я создать без лицензии на 5000 долларов депозит на сегодня если сейчас она пойдет на биржу купите райда он ей обойдется вот этот пакет в тысяч один доллар буквально две с половиной тысячи долларов примерно вот и делайте выводы опять же кто-то успеет кто-то не успеет потому что кто первый купит тот купил дешевле кто купит попозже купит дороже так же, как произошло с промо в 10.90. Кто быстро понял, что идет промо, что нам покупать модули и уложить на стейкинг, те быстро купили. А кто тут месяц шло промо, кто-то только через месяц очнулся. А что, говорит, промо какой-то идет. А промо-то, оказывается, уже все закончилось. Поэтому пользуйтесь моментом. То, что сейчас в 10.90 стоит полторы тысячи райда на продажу, на самом деле это очень мало. Сейчас кто-нибудь из партнеров зайдет на 15 тысяч долларов лицензию, чтобы получать 80% стейкинг, либо придет партнер вообще, у кого нету модулей, ему надо будет купить сразу за 30, за 300, за 3000 и за 15 тысяч. Чтобы было понимание, 15 тысяч долларов модуль это 1000 райдов. Получается, чтобы ему купить 15 тысяч долларов и модуль, он скупит почти все райды, которые сейчас есть в стакане. Поэтому не тяните до последнего, сядьте, обзвоните своих партнеров, расскажите, что есть такая возможность. У многих, получается, веки просто так лежат. Я постоянно созваниваюсь своим партнерам партнерами, говорю, ты с бинара когда конвертировал последний раз? Я забыл. Заходит, о, ты представляешь, что у меня там столько накапало, я сейчас ячейку куплю, я сейчас стейкинг положу. Напоминайте своим партнерам. Вы, пригласив их в бизнес, вы берете на себя ответственность. Напоминайте им, от этого зависит развитие компании. На самом деле, получается, у многих просто эти веки лежат. Они могут приносить доход. Эти райда вы можете также, то, что в 1090 накапали, вы можете также ставить на продажу на внутренней бирже за веки. На сегодня, получается, за один райда 25 век. Этим вы тоже увеличиваете свою капитализацию райда. Если хотите просто держать райды, хорошо, поставьте райды в стейкинг, они вам тоже будут дополнительно райды приносить. Там тоже есть сложный процент. Поэтому пользуйтесь всеми инструментами нашего сообщества. Очень много проектов. Задайте своему наставнику прям вопрос. Расскажи мне все. Я хочу скажи, знать все. Прям сажайте его, либо в зуме, если он далеко, либо если в одном городе, примерно сажайте и говорите, рассказывай мне все. Заходите в Век Авто, у кого сейчас есть возможность, заходите в Век Авто. Создавайте все депозиты и делайте реинвесты. Буквально, я не помню точно, но примерно полгода назад партнеры в чатах писали, мы не можем купить Век, мы не можем купить Век. Вот, пожалуйста, Век в избытке, покупайте. Разницы нету. И тот Век, и этот Век, это один и тот же самый Век просто. Век авто, фиксированный курс 7 долларов. Какая разница? Курс на бирже будет 7 долларов, вы спокойно с век авто этот век выведите и продадите на бирже. Сейчас цель какая? Собрать как можно больше век. Единственный проект, где сейчас еще не закончилась квота на эмиссию век, это век авто. В Golden Радио там эмиссии нету. Это перераспределение идет. Поэтому, кто еще не понял, что надо собирать век Заходите в ВЕК Авто, добывайте ВЕК, покупайте на бирже ВЕК, создавайте депозит в бинаре, тем самым у вас будут постоянно средства на откуп ВЕК. Покупайте и чеки в Golden Radio. Давайте еще буквально 3 минуты, если у кого какие-то вопросы есть, задавайте вопросы, ответим на них. И будем заканчивать. А где будет таблица? Сейчас после вебинара мы определимся, куда ее скинуть. Я думаю, что до каждого она дойдет. Всем приветик. Как бы у да, нас таблица. очень... Нужно, чтобы каждый воспользовался, просто вставил свои цифры и посмотрел. Вот тогда тогда вы поймете то, что сейчас рассказывал Алексей, и тогда вы сможете донести это своим партнерам. Вот эту таблицу Алексей скинет, и сделайте так, чтобы ваши люди обязательно также проверили свои депозиты, что их ждет. еще такой интересный момент, да, то, что... Обратите внимание, что в нашей компании нет такого обязательного условия приглашать, да, то есть, потому что я знаю, что многие боятся. И вот сейчас Алексей показал, продемонстрировал вот пассив, то, как можно зарабатывать в одиночку. Я помню, когда давно Искандер лично, ну, вот мне дал такой совет, говорит, постоянно реинвестируй. Когда я пришла без команды, у меня еще не было... Партнеров, и он говорит, постоянно реинвестирую. И вот за счет того, что я реинвестировала, за счет этого мои депозиты увеличились, и это я показывала свои там, показывать это в соцсетях. И образом ко мне начали идти партнеры. Вот, поэтому обязательно, обязательно воспользуйтесь этой таблицей и обратите внимание на цифры. Все-таки сложный процент это Одну из самых гениальных да, вещей в природе. Да, на самом деле многие говорят, что нельзя. Смотрите, я немножко вернусь назад в историю нашей компании. Должен был несколько месяцев назад запуститься проект Матрикс-120. И в, в последние минуты Искандер отменил его старт. На самом деле это очень мужественное решение. И заметьте, все проекты, нашей компании нашего сообщества работают как пассивно так и активно и если вы на сегодняшний день не знаете как заработать пассивно задайте просто своим наставникам вопрос потому что сейчас вот этой таблице я вам на живом примере показал что даже не приглашая никого на полном пассиве можно заработать у меня в команде есть такие примеры которые без единого партнера очень хорошо все сделали капитализацию. И правильно, как сказала Юля, это говорит Искандер постоянно на брифингах. Настройтесь на год, на два работать. Если вы хотите, я как партнерам говорю, если у тебя нет денег, но ты хочешь сделать капитализацию, настраивайся на год, на два. Если ты хочешь, ну вообще не приглашай никого. Если ты хочешь с маленькой суммой быстро заработать, готовься работать активно. Если ты не хочешь никого приглашать, но ты хочешь завтра уже получать какую-то часть дивидендов, настраивайся вкладывать от миллиона рублей. Тогда ты создашь себе такой портфельчик в нашем сообществе, что ты сможешь получать деньги завтра. Вот вам, как сказать, небольшие стратегии развития, и каждый для себя может подобрать. Проекты есть на все вкусы и цвета. Есть как пассивный, так и активный доход. Но, я скажу, любой пассивный инвестор со временем превращается в активного партнера компании. Потому что человек просто не может молчать об этом. Наберитесь терпения и начинайте просто действовать. Сделайте первый шажок. Первый ваш шаг – это взять вот эту таблицу и вставить свои данные. И дальше просто вы сами все это поймете. Когда я начал сам, вот когда я эту таблицу делал, она появилась из того, что я просто начал рассчитывать партнеру на листочке. И я просто решил, что я просто должен сделать эту таблицу, и вот она появилась. И я делюсь ей с вами. Я считаю, что это очень крутая таблица, которая каждому показывает, что можно здесь на пассиве заработать. А без лицензии в бинаре X-фактор? Смотрите, Людмила, без лицензии у вас X-фактор не сработает. X-фактор, он идет то, что получается э, за счет активных бонусов, вы получаете больше, чем должны получить по вашему пакету. Поэтому, если вы работаете только на пассиве, вам лицензия не нужна, и X-фактора у вас нету, он у вас просто не сработает. Так, давайте, хорошо. раз э, да, больше давайте... вопросов нету, да, будем завершать. Всем спасибо, что нашли время. Мы сейчас определимся, куда мы скинем таблицу. Она в любом случае до всех дойдет, потому что у нас быстро очень все расходится. Мы скинем лидерам в лидерские чаты, топ-лидерам. И эта таблица сейчас очень быстро облетит все наше сообщество. Вот, вот с такими хорошими новостями мы сегодня к вам пришли. Спасибо каждому, кто сегодня здесь был. Будет запись данного вебинара, обязательно тоже ее дайте своим партнерам, которые не смотрели. Пусть это узнает, увидит каждый, то, что сегодня мы подготовили для вас. Ну и хочу сказать о том, что завтра в 11 часов у нас будет вебинар, посвященный нашей платформе Век, и там будет тоже кое-что новое и интересное, то, чего еще никто не знает, но мы подготовили. Вот. Всем спасибо, всем хорошего вечера. Всем пока-пока. Всем пока.